Добрый день, ребята. Добрый день, учителя, товарищи. Я прочитаю, как Андрей Анатольевич уже сказал, лекцию «Токтонические парадигмы». Начну с выражения Джон Холдена. Мир устроен не только причитливее, чем мы думаем, но и причитливее, чем мы можем предполагать. Важнейшим понятием вообще научных революций есть такая теория Томаса и Куна является понятие парадигма что такое парадигма? парадигма совокупность научных достижений в первую очередь теории признаваемых научным сообществом в определенный период времени значит понятие нормальной наука где безраздельно господствует определенная парадигма и существует понятие научной революции когда происходит распад парадигмы. То есть это либо конкуренция между альтернативными парадигмами приводит к победе одной из них, либо иногда бывает так, что лидер научной школы просто умирает. Есть такие в парадигмы, которые связаны с именем одного ученого. Что касается тектоники, являющейся базой или вообще основой геологических дисциплин, я надеюсь, что вы, познав геологию, в дальнейшем поймете, что тектоника является такой очень, одной из главных геологических дисциплин. Вот на примере тектоники я расскажу о сменах парадигм, которые происходили в пределах вот, обычного 20 20-го и в начале 21-го века, происходит сейчас. Во-первых, до середины 20 века преобладала фиксистская парадигма или геосинклинальная парадигма. И все парадигмы в геологии вот, тектонические связаны обычно с получением новых данных. Это геохимия, это геофизика, это бурение скважин, которые поставляли новый материал. На основе то, этих эмпирических данных происходили вот эти смены концепции, гипотез, парадигмы, как мы договорились о них наговорить. И это приводило к осмыслению вот этого багажа в течение обычных 20-30 лет. Потом проходит новая парадигма. В 60-х годах прошлого века, по настоящее время, в основном преобладает мобилистская парадигма, или это кто, это гипотеза тектоники плит, кто как ее называет, теория, концепция, парадигма. связанная с тем, что вот с начала 60-х годов были получены новейшие данные на то время геофизические, геохимические, изотопные исследования легли в основу некоторых воззрений, и произошла вот так называемая цифровая революция в основном в количественных отделах геологии, геофизики, геохимии. Сегодня достаточно сложный переходный период, необходимо сказать, что мобилистская парадигма не устраивает, вот прошло уже 40 лет, как видите, не устраивает геологов, тектонистов с точки зрения полученных новых данных. Поэтому существует такая тенденция в тектонике, когда ищется вот эта глобальная модель Земли, или динамическая глобальная модель Земли, которая должна объединить каким-то образом, здесь сложно сказать, как это происходит, Зайдет, э, вот э, те направления, которые вот, в нижней части этого слайда существуют описаны: это плентектон, коррупционная гипотеза, гипотеза расширяющей земли ну, и другие. Э, я сегодня остановлюсь на трех основных парадигмах вот, фиксистской, мобилистской и пленотектоники с вашего позволения это вот первая часть будет лекция она более традиционная многие из вас в общем-то какие-то э, азы видимо вот, э, сведения по тектонике естественно имеют а вот вторая часть лекции будет не совсем обычная в общем-то и для меня но увидите заинтриговать э, э, на сегодняшний день э, геологи Почти все определяют строение земного шара. Обратите внимание, некоторые исследователи, кроме верхней и нижней мантии, как обычно в учебниках существует, выделяют еще среднюю мантию. Поэтому это тоже показатель, основанный, вне. эти параметры основаны на геофизических исследованиях по прохождению сейсмических волн. И это строение Земли, видимо, будет как-то модифицировано. То есть, здесь тоже нет незыблемого с условием вот, получения новых данных. Ну, вам известно, что э, существует океаническая континентальная кора. Океаническая кора э, в основном была, э, исслед... начались детальные исследования американскими исследователями в середине прошлого века. Э, в Советском Союзе исследования остановились в основном на изучении континентальной коры. Я вам предлагаю самый глубокий кер, да. вот здесь вот, который достало человек такой, ну, такой подарочный это 12 000... тысяч, да. 12 262 метра глубже человек вещество не поднимал на сегодня. Вот эта скважина, расположенная на кольском полуострове, кольская сфера глубокая, к сожалению, вот она уже закончила свое существование, она выполняла вот эту задачу исследования э, границы гранитного и базальтового слоя, в частности. К сожалению, напрямую подтверждение геофизических материалов не были получены. Это еще одно доказательство того, что изучение вещества приводит к новым изменениям взглядов на тектоническое строение. Поэтому с получением более глубоких, глубокого материала я надеюсь, что в общем человечество скоро придет к вскрытию мантии в океанической коллекции. Это относительно недалеко, это 5-10 километров под толщей воды в океане. Поэтому, скорее всего, мы ожидаем в вот ближайшие там, десятилетия, может быть, вхожения в мантию и получения совершенно других уникальных материалов по вещественным составам, по геохимии, по геофизике и так далее. То есть будут еще новые какие-то революционные сдвиги в этом отношении. Что касается, вот, давайте перейдем к парадигмам. Очень кратко про, про геосинклинальную парадигму, которая очень э, хорошо работала э, в середине 20 века, особенно вот на территории бывшего Советского Союза. И многие советские геологи были сторонниками геосинклинальной парадигмы или фиксизма. Что такое геосинклиналь, вот здесь дано определение, область длительного, интенсивного, Обратите внимание, вертикального движения земной коры. В отличие от мобилистской парадигмы, где у нас преобладают горизонтальное движение. В своем развитии гельсинклиналь проходит две стадии. Интенсивное прогибание, так называемая главная стадия, и горообразование. То есть на месте прогиба, обратите внимание, рисунок от вас слева, сначала формируется глубокий прогиб, а в дальнейшем, на заключительном этапе, вернее, формируются горы. И там, где был прогиб когда-то, мы имеем на сегодняшний день горы. Какие характерные признаки гейзингленали существуют? Это большая скорость колебательных движений, большие мощности осадочных пород от 10 до 25 километров. Это широкое развитие магматических процессов, которые проявлялись в извержениях вулканов, в неделении магмы, интенсивный метаморфизм горных пород, который связан с погружением, значит, более под толще осадочных пород и других пород магматических, метаморфических и метаморфизации пород, образование рудных магматических скоплений, интенсивная общая складчатость и значительное поднятие на заключительном этапе созданием вот этих аэрогенных поясов. Одним из классических регионов развития геосинклинальной парадигмы является Урал. Для Советского Союза очень интересная область, связанная вот с этим уральским сегментом Урала охотского монголо-охотского пояса, разделяющего две основные платформы. Это Восточное Европейское и Сибирскую платформу. Это линейная структура, вытянутая на протяжении 2000 километров и сохраняющие свое геологическое строение в очень узком диапазоне ширины. То есть ширина Урала от 40 до 250 километров. На этом значит, участке мы имеем очень быструю смену. Ну вот, эта часть посвящена геосингренальному. Следующая геосингренальная парадигма. Наиболее сегодня массово принимаемая это парадигма тектоники плит или плит тектоника. Это парадигма мобилизма. Согласно данной гипотезе, в основе глобальных тектонических процессов лежит горизонтальное перемещение относительно целостных блоков литосферы, так называемых литосферных плит. Движение плит Основные положения тектоники пледа. Давайте остановимся. В большинстве случаев, в общем-то, вы представляете, я только так закреплю. Различаются верхняя часть планеты разделена на две оболочки. Это жесткая и хрупкая литосфера Вот на этом слайде. Самая верхняя да, – это литосфера, которая плавает, вот так образно говоря, на подвижной пластичной астеносфере. Вот здесь она такая. И перемещение этих плит их всего. Вот Крупных плит на Земле на сегодняшний день э, выделено 8. Кроме того, десятки средних и множество э, мелких плит. Э, их перемещение и э, связано... Кстати, последние э, десятилетия э, существует прямое подтверждение, что плиты двигаются. С помощью GPS-приемников мы видим перемещение в плит в разных направлениях благодаря вот, этим, вот этой э, концепции. Что происходило в прошлом по... Э, Гипотеза тектоники плит мы видим вот на этом слайде видите от 2 от до декембрь от 2 миллиардов 600 тысяч лет до 200 миллионов лет и дальше можно продолжать по настоящее время мы видим перемещение этих плит по земному шару вот формирование распад Пангея и так далее и так далее вот эти вот и других суперконтинентов которые были вот по ну, такая своеобразная мозаика которая в общем-то пазлы да как мы Молодые люди сейчас говорят, они собираются и расходятся. Вот такая вот гипотеза. Вот один из фрагментов на 260 миллионов лет, тоже такая реконструкция Пангеи и как они. Вот. Черным квадратиком показана территория Республики Татарстан. То есть это было море, было море, правда, неглубокое, которое на сегодняшний день, ну, понятно, что здесь его нет. Основной причиной движения плит э, считается мантийная конвекция, э, обусловленная мантийно теплогравитационными течениями. Это вот последние работы и э, отечественных, и зарубежных исследований, показывающие вот такие вот, э, значит, модели для образования вот тектонических Э, не, движение плит. Различает три относительно, э, типа относительно перемещения плит. Это расхождение или дивергенция. Она называется схождение или конвергенция и сдвиговые перемещение. Слева от вас показаны как раз вот лифтовые значит, это дивергенция формирование лифта конвергенция, схождение, когда одна из плит, океаническая или континентальная, перемещается относительно друг друга или погружается друг по друга. И внизу это вот как раз те границы или тросферный плиты, по которым происходит перемещение либо горизонтальное, либо вертикальное. Дивергентные границы, границы вдоль которых происходит движение, раздвижение плит. Вот на этой модели видите, что существует какой-то магматический очаг, который генерирует энергию для вот этих вот этого перемещения горизонтально. То есть она как бы формирует вот эту энергию, которая необходима для раздвижения в горизонтальном отношении, направлении, в латеральном направлении этих плит. Я, честно говоря, не совсем сторонник и не понимаю до конца этого механизма, честно говоря. Как такие плиты могут развиваться, но тем не менее, вот, апологеты этой парадигмы они, вот, считают, что этого достаточно для перемещения вот этих огромных, вот этих восьми основных плит, которые, о которых я ранее э, говорю. Э, спрейдинг – это океанический лифтогенез, раздвижение океанических литосферных плит. Есть существующий континентальная лифтогенез, это раздвижение континентальных плит. Вот пример, что происходит э, э, в так называемой лифтовой лифт это э, от английского рифта расселенная или ущелье, Крупная, линейная, вытянутая, щелевидная или ровообразная структура глубинного происхождения. Образуется в результате растяжения или продольного движения земной коры. Справа показаны примеры от э, океанических, среди наокеанических ребят до континентального лифтогенеза на примере Байкала. Хотя некоторые исследователи считают, что Байкал не совсем лифтовая структура, но большая подавляющая часть считают все-таки это континентальным лифтом. Вот здесь модели не из американских учебников. Вы видите, в общем-то, и знакомые наверняка вот с, этой, с этими направлениями, когда... Значит, в высевой части мы имеем раздвижение литосферных плит и их перемещение. Вот строение среди, срединоокеанического хребта на этом слайде показано. И, как видим, идет э, омоложение э, ближе к лифтовой зоне, в зоне э, значит, э, спрейлинга мы видим э, более молодую кору, а на периферии более э, древнюю. Что касается э, строения Лев одна океанов мы в последние годы, ну десятилетия будем считать, получили вот новые данные и э, достаточно интересные для вот обоснования как раз тектонических -то плит. И Существуют трансформные разломы, которые мы видим, извините, мы видим вот на Здесь достаточно хорошо видны, это вот, э, очень известная такая классическая зона э, среди океанечного атлантического хребта, которая э, разбита в транспортными разломами. Один из примеров таких э, выходов спрединга на поверхность это Исландия. Вот Со своей э, активной вулканической деятельностью, вот пример как раз этих, этими извержениями, которые мы видим буквально вот, э, в последние годы. Пример континентального лифта, э, как я уже объяснил, это озеро Байкал. Одни исследователи считают, что образование Байкала э, значит, э, объясняет э, вот расположение в виде такого вот трансформного разлома, другие предполагают наличие монтийного плюна, чуть опережая парадигму плюн-тектоники. Третий объясняет это пассивным так называемым ну, лифтингом в отношении коллизии, евразии и Индостана. Но преобразование Байкала продолжает до сих пор у меня если останется время, я отдельно еще расскажу про Байкал в конце лифта. Лифт вызывает очень активные сейсмические явления в настоящее время. Байкальский лифт это самая сейсмически активная зона России на сегодняшний день. Обратите внимание, вот вокруг значит, Байкала через ну, 10-15 миллионов лет в будущем мы будем иметь здесь примерно Красноморский Красный море, вот раздвижение плит, которые если идти по теории гипотезы тектоники плит, будем иметь море, которое будет разделять эти плиты. Но я не знаю, как их сейчас назвать. Конвергентные границы, границы, вдоль которых происходит столкновение плит. Причем плиты, видите, есть океаническая-океаническая, могут сталкиваться океаническая, континентальная, континентальная, континентальная. Выделяют два вида конвергентных градиентов или видов это субдукция и коллизия субдукция это погружение или поддвиг океанической плиты под континентальную. вот на слайде здесь хорошо видно и видите что на поверхности мы имеем под магматическими очагами островные дуги и вулканы это основные на сегодняшний день для Земли, вот это огненный знаменитый пояс вокруг Тихого океана, сформирован э, апологетами тектоники плит, предполагается, что это вот именно пример, яркий пример субдукции. Значит, И на поверхности они формируют вот эти островные дуги, так изогнутые, вот в, в, в, западная часть Тихого океана, видите, в общем-то, и Россия, Япония, Индонезия, вот эта часть достаточно хорошо проявлена в виде вот такой островных дуг. Что касается вот этого, такой субдукции, то по, на глубине до 300 километров мы имеем гипоцентр мощнейшего землетрясения, которое происходит на сегодняшний день на Земле. Вот на этой, причем обратите внимание, по периферии, вот, особенно Тихого океана, мы видим. Как раз самое большое количество – это вот этого огненное кольцо, о котором я упоминал. Причем здесь есть и сейсмическая активность, и вулканы на этой территории, на этой площади, связаны вот с этими катастрофами, которыми, с которыми сегодня человечество сталкивается достаточно часто, с большим количеством жертв. Обратите внимание, некоторые катастрофы в той иной мере связаны с токтоникой, с разгрузкой напряжения, которое присутствует здесь, исчисляется соль. Немец тысяч, это вот значит землетрясение на Суматре, это последнее землетрясение в Японии, да, в 2011 году. Образование вот этого цунами вот на правом верхнем слайде показано, как цунами двигал в сторону юго-восточной части Тихого океана, от японских островов. Это огромное количество вот, ущерба, большого ущерба и достаточно большое количество жертв в развитой стране. Это вот, формирование, разрушение то есть, атомных электростанций. Для Японии это существенно, поскольку атомная энергетика является одной из базовых, базовых элементов энергетики Японии. Вот здесь тоже такие последствия. Кроме этого, вулканическая активная деятельность, которая проявлена как раз и значит, на западной, и на восточной части. Это здесь примеры и э, Камчатки. Показаны здесь примеры гавайских э, извержений базальтовых лав. Это, в принципе, вот подтверждение как раз этого момента. Э, Карымский – это Камчатка. Извержение вулканов – вот э, с выбросом на очень большую э, высоту пепловых туч, которые э, формируют такие очень своеобразные облака, напоминающие наверное, э, э, испытания ядерной бомбы. Да? То есть энергетика очень большая таких процессов, которые… Есть прикладной аспект изучения вулканов в области вот, тектонически активных зон. Это перемещение самолетов, авиатрассы, которые проходят в этой части. Это актуально, в общем-то, вот с Европой мы уже столкнулись, да, когда были закрыты аэропорты. Здесь мониторят несколько стран – Япония, Канада, Соединенные Штаты и Россия – вот эту область, северная части их океана, потому что вот пепловые горизонты на правом рисунке внизу показаны извержение на Камчатке какого-то вулкана, а, Ключевской, да, и пепловый горизонт, который идет в центральную часть Тихого океана, пересекая, видите, красными линиями показаны, значит, это авиатрасы. То есть попадание пепловых частиц э, в двигатель самолета, ну, были такие случаи, они были единичные, правда. Но э, раз был прецедент, значит, есть опасение, что он может повториться. Поэтому попадание пепловых частиц в двигатель самолета может вызвать аварию и катастрофу. Поэтому это предупреждение, вот э, это хороший пример, когда э, многие страны договариваются в научном плане и решают такие прикладные задачи. Здесь 150 авиалейцев в сутки проходит представляете да достаточно большое перемещение в общем-то по воздуху границы плит э, проходит по трансформным разломам трансформный разлом это вид сдвига по которым происходит скольжение сегментов и плит один из примеров модели вот э, значит они э, наряду с горизонтальным перемещением происходит еще сдвиг вот э, по э, в области такого Таких вот. Один из самых известных на поверхности трансформных разломов, разлом сан андрес в Калифорнии, который отделяет Калифорнию от североамериканского континента сегодня. То есть это пример того же Байкала, только в таком уже более открытом, так скажем, варианте. Ну и перейдем давайте к парадигме плюм-тектоники, основанной на том, что где-то в нижней мантии, на границе мантии и ядра, формируются плюмы, которые, факелы переводятся, ну вот, так, вот такой перевод существует которые выстреливают до поверхности Земли на расстоянии вот в несколько сотен километров и формируют на поверхности купола диаметром до тысячи километров до 1000 километров с возвышениями 1-2 километра. То есть здесь формируются относительно точечные, эта парадигма называется теорией горячих точек или горячих полей, по-другому, которые формируют вот такой последний образ возможной морфологии плюма, представленный вот для земного шара в таком виде. Здесь вот на глубине где-то мантия ядро и выстреливающие плюмы, плюмы на поверхность, которые на поверхностной части формируют такие вот купола в диаметре до 1000 километров горячих точек на земле по сторонникам плинтектоники существует около 150, наиболее известные на сегодняшний день это области которые, вот это Афар это значит область где сходится ведь Аравийский полос почти сходится южная часть Красного моря и Африка это Йеллстоун знаменитый, это области гавайских э, вулканов. Я о них далее скажу. Э, чем, э, в чем отличие, в чем э, единство плюм и плей Тектонки, вот показано на э, данном слайде. Э, мы видим линейную структуру э, границ на примере плей Тектонки, верхняя А э, рисунок, а Б это вот горячие строи, которые существуют уже в таком в площадном и точечном варианте, ну точно условно, да, мы договорились, что это достаточно крупные концентрические структуры, которые выстреливают из низов мантии до поверхности. Принципиально, что в принципе и тот, и этот механизм приводит к вот причине перемещения плит то там линейные структуры раздвижения, то здесь вот отдельные точки такие крупные. Хотя они очень близки по э, моменту вот, вот такой симбиоз этих двух парадигм. Обратите внимание на примере гавайских знаменитых вулканов. Э, наверху слайд. Э, идет плюм антийный. Вот э, здесь антийный плюм. А здесь перемещается плита. Плита перемещается, и цепочка гавайских вулканов является как раз подтверждением того, что плюм работает постоянно, условно говоря, примерно в одном месте, а плита над, ней, над ним перемещается какой-то скорость, формируя вот эту цепочку таких вулканов. Ну, вот один из примеров такого симбиоза вот этих, э, э, э, этих парадигм. Примером использования таких плюмов на сегодняшний день является э, гипотеза, что э, алмазы, например, кемберлиты образовались как раз за счет таких плюмов. Э, строение э, кемберлитовой трубки очень напоминает, да, если вы помните вот, слайд, который я показал, э, вы, знаете, выстреливание плюма вот так, ближе к Поэтому вот такая структура, вот алмазоносные трубки, которые близка к строению плюмов. В заключении вот этого блока лекции здесь выражение, которое вводит в сомнение и в решение в дальнейшем. Я надеюсь, что кто-то будет заниматься такими теоретическими вопросами тектоники в аудитории. Попытки обозначить новые идеи внутривно тектонические парадигмы – там перечисляется, ведь, тектоник плит, мантийные плюмы, э, других коров, представляет, скорее, э, как некий мероприятие по благоустройству сложившегося тупика а не поисков выхода из него. К сожалению, есть э, многие вещи, которые э, говорят о том, что даже вот, появившаяся плюм тектоника на границе XX-XXI века тоже не решает проблемы, которые существуют сегодня и в теоретической, и в прикладной геологии тектоники. Поэтому мы пошли по пути поиска. Необычно получилось. Я, в общем-то, не специалист иктонист, но занимаюсь некоторыми проблемами, значит, вот связанными с космическим веществом, космической пылью, мы пришли к, одним, к тем интересным выводам, которые я сегодня попробую вам рассказать. Во-первых, мы попытались найти объекты, которые могли быть изучены и далее перенесены на очень крупные объекты. Для вас не секрет, что в геологии изучаются очень большие объекты, которые не подвержены или нельзя исследовать в лабораторных условиях, как у химиков, физиков, там, биологов. То есть лабораторный эксперимент преимущественно для геологических объектов Невозможен, поскольку мы апеллируем геологи очень крупными структурами, крупными объектами. Так? Но, конечно, нам всегда хочется получить какие-то закономерности, которые мы могли бы исследовать. Поэтому я когда-то создал такую теоретическую сначала модель условно-среднего размера геологических объектов и условно-среднего времени их формирования. Обратите внимание, они связаны, планетарный уровень и атомный достаточно прямой такой зависимость. Да? Между ними идет минеральный уровень, петрографический, социальный, формационный. То есть теоретически я предсказал некоторые вещи, которые являются вот. И мы изучали последний вот этот нижний вернее, уровень, атомарный на уровне очень мелких объектов, минерально-атоматных, на очень уровне мелких объектов, о которых я расскажу. А планетарный уровень, о которых я вот в первой части вам лекции рассказал. Вот Выражение Вильяма Блэка, или стихотворение в одно мгновение видит вечность, огромный мир, вернее, песка в единый год и бесконечность, и небо в чашечке цветка». Геологи всегда были фантастами, я к этому тоже вас призываю, в хорошем смысле этого слова. Мы всегда имеем неопределенность объектов, которые мы не видим никогда, обычно. Да? Единичные наши пересечения в виде скважинного материала – это не решение той проблемы. И вот поэтому возникают эти парадигмы тектонические, другие парадигмы в геологии всегда. Так вот, мы задались такой целью. Нельзя ли сравнить земной шар? И объекты, допустим, планетные объекты, с теми объектами, которые мы сегодня изучаем в лабораториях. В частности, вот в последние годы я со студентами, магистрантами своими, изучаю космическую пыль на приборах, которые есть в Казанском университете. Это микротомограф рентгеновский и значит, сканирующий электронный микроскоп. Очень современная техника, которая позволяет исследовать детально и поверхностные объекты, на поверхности определяют минеральный, химический состав, и видеть внутреннее строение. Вот томограф, часто не разрушает этот объект. Космическая пыль, я вкратце только скажу, что это такое, это объекты, которые постоянно падают на земную поверхность, и это количество космической пыли достаточно большое, оно было всегда. То есть нас интересовали не только вот такие теоретические воззрения, но и применение космической пыли для корреляции некоторых объектов, которые могут быть скоррелированы по уровням выпадения такой космической пыли. Но ну, давайте возвращаемся к тектонику. Вот обратите внимание, я покажу сейчас один небольшой ролик буквально, как выглядит, Как выглядит Космический шарик вот такого типа. То есть действительно они называются шариками. Они были обнаружены в конце 19 века при значит, экспедиции «Челленджер» на дне океана. И впервые вот как раз были упомянуты, обратите внимание, там с дырами бывают полые, бывают цельные сферы. Они состоят преимущественно из магнетита, Размер их 1,1 миллиметра. В среднем, в среднем есть больше есть меньше до миллиметра максимум то есть они на 10 11 порядков меньше нашей земли так но землю мы так изучить не можем да а вот э, такие объекты мы можем э, сегодня изучать и э, далее я покажу вот те результаты которые были получены буквально в последнее э, время с помощью такого вот томографического и микроскопического анализа. Обратите внимание, здесь строение вот этого шарика с помощью вот тех терминов, которые мы оперируем в тектонике. Ядро, мантия, корка или кора, так называемая. Да? Она покрыта, в общем-то, такой вот корой, которая очень по строению к строению земного шара. Да? Если вот так абстрагируется, пофантазирует. Да попробуем. Далее. Вот исследования показали, что оказывается в пределах этого маленького шарика, да, который составляет 100 микрон в диаметре, существуют совершенно разные минеральные виды, и состав их совершенно разный, в разных частях. И мы сделали вот такой анализ и получили, но я не буду на деталях останавливаться, получилось, что от центра периферии, то есть от ядра поверхности этого шарика происходит следующее. Изменяется и химический состав. В центре будет вот самородный никель, потом самородное железо, никелистое железо. На поверхности это магнетит и гематит. Очень близко к строению земного шара. Как помните, да у нас либо железное ядро, либо железо никелевое. Оно. Потом идет силикатное. Но ну, вот для силикатов поменьше. Но это связано с самим объектом очень маленьким и временем его формирования. Строение коры. Отдельно, смотрите, микро, э, микроскопия показывает очень сложное строение оболочки этого шарика. Он состоит из одного практически минерала, ну, магнитит и может быть гематит, более окисленное, э, значит, железо, но строение очень сложное. И напоминает опять нашу вот, э, э, земную кору, да? Там, э, с фантазиями осадочный, базальтовый слой, э, значит гранитный слой, хоть как вы назовете, но это вот подтверждает. Далее. На поверхности шариков здесь много э, объектов было исследовано, но в сумме я компилирую такой э, материал. Э, на поверхности шариков есть микрократеры. Обратите внимание, я вот, с э, желтенькими стрелочками показал. Причем эти, э, состав этих шариков состоит, видите, вот э, в кратеров, э, включает никель железа. То есть вот эти плюмы, так скажем, которые в ядре находятся этого шарика. Не этого конкретно, но этого тоже, видимо. Они выстреливают на поверхности и выделяют вот такие вот микрократеры, которые напоминают наши вулканы на поверхности Земли. Вот подтверждение другого. шарик, видите. причем этот, э, эта горячая точка, обратите внимание, расплавляет э, оболочку. Магнититную оболочку тоже с очень сложным строением формирует такие вот э, плюмы. Так, вот эти выстрелы, я далее покажу еще. Еще вот, вот такого типа, видите, микрошарики, у нас шарики, мы видим вот этот микрократер, такой типа. Распределение температуры в мантии и ядре Земли, я перехожу по сравнению, сравнение. Вот обратите внимание, сейчас томографический гавайский плюм я рассказывал, исландский плюм, это вот форма, Этих движений флюидов от границ мантии к поверхности. Вот такого типа. Вот сам плюм, как выглядит. Значит, вот я модель О, объемный показал. Здесь вот 2D вариант. А это вот наши сферы. Я красными заливками показал возможную миграцию вот этих флюидов к поверхности этих шариков. Видите, вот по этим каналам, которые слева без заливки, а справа показаны эти заливки. То есть они мигрируют на поверхность, и потом некоторые полы, просто никель, никелевое ядро или железо самородное железо может исчезнуть. То есть тогда мы имеем полы поверхность. Иногда они сохраняются. Что касается еще одного изображения такого по томографическому вот. Ролик Вот посмотрите внутри, что происходит этого шарика. Ну, одного из шариков. Это поры. Причем, видите, на поверхности сферы мы видим различные вот эти вот выходы. Тех. Возможно, иногда будет газовый пузырь, такое тоже не исключается. Но, скорее всего, здесь встречается, ну, мы пока предполагаем, либо это был никель, никель железа, либо это был пролет другого шарика через этот шарик такая есть фантастическая идея, я потом покажу, как это может быть э, выглядеть. Пока мы в, в стадии таких, общем-то, экспериментов и находок э, новых направлений в, этом, э, вот, в, в этих объектах по сравнению с нашими крупными объектами. Вот давайте из Земли перенесемся на Луну. Я показываю последнюю одну из последних работ по строению южного и северного полюсов Луны. Вот справа внизу, значит, с помощью специальных программ, значит, астрономы сегодня получили строение вот это южный полюс показан. Луны. Обратите внимание, такое крупное, значит, впадину которая образована, скорее всего, соудалением. Да? На поверхности Луны огромное количество кратеров, больших, маленьких и так далее. Вот здесь показан такой достаточно крупный кратер, а это наш шарик. Есть сходство, да? То есть мы имеем в виду, что эти космическая пыль, они постоянно соудаляются. Они могут соудаляться в атмосфере Земли. Еще один момент. Когда уже метеорит падает на Землю, после Челябинского метеорита были обнаружены. У меня есть коллега, соавтор мой, Институт физики Земли, который работал над вот Челябинским метеоритом. Они в снегу нашли вот как раз это достаточно количество микросфер такого плана вот, после падения Челябинского метеорита. Ну и заключение я хотел бы вас все-таки. Вот такой спич небольшой. Планета Земля есть тайна, ее надо разгадать. Если будете разгадывать сюжет, то не говорить, что потеряли время. Мы занимаемся этой тайной, и мы хотим быть частью Земли. Я желаю вам успехов в дальнейшем познании геологии. Спасибо за внимание.